И всем привет, друзья, с вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, у нас обычное выживание в обычном Майнкрафте. Ну что ж, давайте приступим. И, наверное, я пройду этот Майнкрафт, только не в этой серии, конечно же. Потому что я не успею, друзья, и память телефона тоже... Закончится Короче, все, друзья, давайте начинать Так вот, друзья, я взял, так сказать Бонусный сундук и тут у нас есть Уже кирка, это хорошо Так, пищу тоже берем С собой Так, ну пока что Нам дерево не нужно И один факел там есть Вот, его тоже берем Ну что ж, друзья, будем выживать Сперва нам Первым делом, так сказать, надо добыть камни. Потому что у нас же есть деревянная кирка. Вот. Ох ты, друзья, смотрите, ка я нашел ули. А интересно, что вы, если дать до него дотронуться, так сказать. Ох ты, он туда вошел. Друзья, тут деревня неподалеку. Ну-ка, сейчас быстренько. Ох блин друзья отравление от а да блин зачем я до туда доторнулся? это же капец наверное в этом деревне друзья я поселюсь только не в этом доме Ух ты, даже есть так друзья пища пища первым делом над пища так не обращайте внимания, что я добываю до сена киркой. Это обычное досы. А, нет, друзья, все-таки нам пригодится это э, дерево. Потому что нам надо сделать верстак. А 1 в 14 версии, друзья, в домах больше нет верстака. Ну что ж, добываем дерево. Так, друзья, я немножко добыл дерево, теперь нам надо скрафтить верстак. Так, делаем доски, скрафт, крафтим верстак, ставим верстак, и делаем хлебушек, хлеб всему голова. Так, возьмем наш верстак. Все. Интересно, тут есть галим Да, да, друзья, вон он. Если дотронуться к какому-то жителю, то да, нам кирдык, точнее мне. Так... Немножко возьмем картошки и потредимся, так сказать с этим жителем. Что нам он продаст? Наверное, изумруд. Так, о, блин, я давит этой картофель выпал. Он мне нифиг не нужно. Так. Где наш житель, интересно? Так. Да, тут, походу, нет жителей фермера, друзья. Так, уже начинает темнеть, друзья, походу. Да, уже темнеет. Ну, тут благо есть, друзья, в каждом доме кровати. то там, можно так сказать. Так, блин, почему этот житель не тридится со мной? Наверное, им надо показать эту э -э картошку. Так, там есть один житель. Да, да, едет, друзья. Все будет окей, вот он, житель. Житель, житель, житель, Ну, пока что... Да, блин, он... Он лёг. Давайте его разбудим, друзья. <с up> ты больше не будешь спать. Так, теперь потредимся с, -с, -с, -с тобой, блин. Так, он дал мне один изумрот. ха все он не спит друзья и наверное с големом у нас будет проблемы где этот голем а все с этим жителем все окей теперь нам надо эту изумрудку куда-то тоже протрейдить так сказать а где все остальные жители блин я их не вижу Блин, я обратно взял этот ядовитый картофель. Да чем он мне нужен вообще? Так. А этот житель? А этот житель, даже у него нет этот... профессии нет, это жители. Так, давайте пожуем картошки. Спав... Сп... Сполним наши эти... А почему я вообще ем картошку, когда у меня есть ...эт... хлебушек? Вот, давно бы. Блин, еще один кусочек голода остался. Все, друзья. Так, друзья, теперь нам надо, так сказать, Скрафтить всякие там вещи, чтобы у жителей появились э, профессии. Блин, у меня все еще нету камни. Конечно, я не буду разбирать все эти дома, потому что жителям надо, так сказать. У, привет, Галемус! Ты хочешь хлебушка? Да фиг тебе Так друзья, ищем шахту О, друзья, смотрите, я что заметил там Да, не может быть, да, друзья, это данж этого мордёра, смотри Капец, они там много Они, наверное, меня убьют, если меня заметят Надо порвалить отсюда так, друзья, я все еще не нашел шахту, блин. Друзья, наверное, мне при самому придется покопать шахту. Вот тут вода какой то Да, друзья, сделай-ка себе вот лопату и копнем вот здесь. Как раз тут э, этот камень сразу после... Друзья, я уже нашел эту железную руду Капец. Так. Теперь. Наверное, не хватит. А, нет, еще, друзья. Троих надо. Три или... Нет, еще четыре. Так, раз, два, три и четыре. Все. Теперь можно сделать Печку и кирку так, Печь пока что поставим сюда И теперь надо нам копать вот эту железку Да, друзья, тут Большая заливка железа капец Ну, не очень большая, походу Да, только 4 И все. Так Положим вот эту землюшку Вот сюда и выберемся Отсюда так, теперь переплавим это железо с помощью дерева. А, друзья, что вы, если все-таки пойти к этим мордерам, они интересно пойдут за мной? Так, теперь тихонько пойдем вот сюда. Вау, даже нет неба. Не обращайте внимания. Так, тем временем я пришел к этим мордерам, друзья. И у меня нет меча. Капец. Так, друзья, у нас 4 железа уже переплавился. Теперь нам надо скрафтить меч. Так, палки и меч. Так, еще один меч можно скрафтить. Но пока что нам этого не надо. Так, скрафтим еще. И... Положим все вещи. Как-то я странно говорю, друзья, вам не кажется. И у меня голос опять притих тех. Блин, вот это бесит мне, друзья. Почти почему-то у меня голос я такой, так сказать, занутный. Мне это вообще бесит, друзья. Капец. Так. Положим меч сюда и возьмем в руку. И покушаем. Так, и положим все вещи сюда. И, наверное, пойдем туда. А хотя нет, друзья. Короче, я буду заканчивать в этом, друзья. Если вам понравится и тут наберется, так сказать, Короче, 10 лайков, то я выпущу вторую серию то мы будем здесь всю деревню украшать и все такое. И хоть какой-то комментарий, друзья. Так вот, друзья, подписывайтесь на мой канал. Как я уже говорил, ставьте лайки и всем пока.